Без восьми минут девять с точной петербургской. 8.52, если быть точными. Это утро в Петербурге. Николай Растворцев, Дарина Шарова. Мы вернулись. Ну, раз ты была так точна с цифрами, то вот немного любопытной статистики. Итак, согласно исследованию, каждый десятый россиянин готов взять кредит чтобы отметить новогодние праздники, из них большинство потратили бы эти деньги на покупку подарков. Вот насколько разумно такое предновогоднее поведение с финансовой точки зрения? Мы обсудим прямо сейчас с финансовым консультантом Еленой Феоктистовой. Елена уже появилась с нами на прямой связи. Доброе-доброе утро. Доброе утро. Елена, как вам такая предновогодняя статистика? Готовы брать кредиты, чтобы дарить подарки? Радует ли она вас как человека и огорчает ли она вас как финансиста? Или, может быть, наоборот, тоже радует? Она меня огорчает и как человека, и как финансового консультанта, потому что э, любые кредиты, которые мы берем на развлечения, развлечения пройдут, а кредит останется. И, mm -hmm. как ни странно, придется гасить то его еще в ближайший год, и другие какие-то развлечения уже позволять себе нужно будет меньше. Потому что ну, у нас, к сожалению, так сложен менталитет, что мы полюбить-то королеву, прогулять так миллион, мы не <сёк> можем когда ограничиться небольшими суммами для того, чтобы... Было комфортно в течение всего года оставшегося. Мы обычно влезаем в кабалу некую кредитную и потом сетуем на то, что вот и отпуска нет, и вот на майские некуда съездить, потому что денег нет. И какие-то еще вопросы не решаются. Uh -huh. Поэтому я призываю все-таки на развлечение не тратить кредитные деньги, а тратить свои Договориться с друзьями о том, чтобы, если не получается там всем подарить подарки, договориться, так называемая игра в «Тайного Деда Мороза», когда вы, все скидываются имена в шляпу, вытаскивается одно имя, и ты даришь конкретному человеку один подарок. И таким образом все по кругу друг другу подарили и сэкономили. Uh -huh. Ну и, конечно, новогодний стол составляем по своему бюджету, не залезая в кредитные и денежные средства. Слушайте, какой прекрасный лайфхак вот этот вот про, про шляпу про шляпу? С... Подожди, а нужно, нужно ли помимо имен туда складывать желаемые подарки? Можно договориться о сумме. Ну, мы с друзьями, например, именно так и сделали. Мы договорились о том, что сумма подарка не может быть дороже вот такой-то. И я конкретному человеку выбираю на эту сумму подарок. Таким образом, все будут без обиды. Здорово, когда все друзья, вот, если это ваши коллеги, тем более, все вот как-то на одной волне, да, финансовые эксперты, консультанты, все как бы понимают цену. И и если денег. идти в банк, то брать кредит на сумму не больше, чем столько... Вот тысяч. это интересный вопрос. Вот смотрите, просто продолжайте тему статистике. Из тех, кто задумывается о кредите на праздники, 30... 38% респондентов готовы взять до 50 тысяч рублей, остальные больше. Это вот устрашающие какие-то цифры, честно говоря. Понятно, что все зависит от конкретных доходов, но может быть есть какая-то сумма, ну вот свыше которой брать кредит уже совершенно неразумно, вот именно... На праздничные какие-то цели? Есть. Вообще культура управления деньгами призывает, чтобы все-все расходы на праздники и на подарки за весь, -весь год были не более пяти процентов от вашего годового бюджета. Угу. То есть, по сути, мы складываем... 23 февраля, 8 марта, день рождения, майские там, каникулы и так далее. И так далее. Ну вот, То есть все вот именно праздники, которые у нас есть, отпуск можно отдельно считать. А вот именно расходы на праздник и, и стол, и подарки. Э, складываем суммарно годовой свой доход и умножаем на 5% и получаем эту сумму. И как следствие эту сумму нужно на весь год размыть. Соответственно, в конце года ну, вот 5% от годового дохода... Сложно потратить. То есть если вы 50 тысяч за весь год должны потратить, а вы берете 50 тысяч только чтобы новогоднюю ночь встретить, это транжирство. Елена, скажите, какие у вас есть советы для тех, кто собирается отправиться в магазин, будь то выбор подарков или выбор продуктов для новогоднего стола? Может быть, стоит взять с собой ограниченное количество наличных средств, чтобы соблазн кредитных карт не вынуждал нас тратить больше, чем мы это можем себе позволить? К сожалению, не помогает не брать меньше денег да. с собой, да? потому, что, потому что люди покупают глазами, а маркетологи очень опытные ребята и заставляют, понуждают тратить больше. Составить список. Ходить обязательно сытым в магазин, покупать строго по списку. Попробуйте посмотреть какие-то вещи в интернет-магазинах, потому что меньше покупать глазами. То есть там детские игрушки, какие-то подарки. Можно заказать через популярные там интернет-магазины, которые привезут вам к дому uh -huh. или в ближайшее место, и вам uh -huh. не нужно будет лишний раз там останавливаться. Боже, какая кофточка или какая сумочка. <laughs> и тоже хочется. Ну или какой-то гаджет на мужчину нападет. Обычно это так Происходит. И покупая продукты, старайтесь, естественно, не покупать в ажиотаже, а какие-то долго ну, не скоро портящиеся продукты можно купить заранее, а то, что уже там, быстро портится, ну, непосредственно перед Новым годом. Берем консервы, понятно, Елена, скажите, мы сегодня нашим телезрителям задаем вопрос, умеют ли они выбирать подарки. Хорошо, с деньгами мы кое-как определились, кредит стараемся не брать. Проценты посчитаем. Вот вы себя относите к той категории людей, которые умеют выбирать. И дарить подарки с точки зрения, чтобы дарить что-то нужное. Или же бывали в вашей жизни моменты, когда вы, или, возможно, вам что-то дарили, а вы понимали вот это совсем Ромах. Ну, я именно за практи... ну, практичный человек, и я всегда стараюсь именно нужные подарки выбирать. То есть я ненужный подарок не подарю. Если я не знаю, я лучше деньгами. Я вот из этой, из этой категории людей. А в своей жизни, да, конечно, получала подарки, которые, на мой взгляд, были непрактичными. Mm -hmm. mm -hmm. Елена, спасибо вам большое за этот прекрасный разговор. Самое главное, что мне понравилось из нашего разговора, это то, что покупать можно глазами. Отличный лайфхак. Вот просто пройтись по магазину, купить все, что хочешь, глаза и подари потом глазами. Также. Ну, это уже другой вопрос. Ириан, спасибо вам огромное за эту полезную, актуальную и такую нужную важную сегодня в преддверии праздников беседу.